Учим форму и цвета с котом Леопольдом. Книга из серии «Мы. «Первый компьютер». Малыш, подними экран компьютера на любой страничке книги и нажми на звездочку. Нажимай по очереди на кнопочки «Слушай» и «Запоминай». Нажимай на вопросительный знак «Слушай вопросы». Для ответов выбирай картинки на экране. Значок возле картинки подскажет, на какую кнопку нажать. Зеленый крокодил. Красный цвет. Какого цвета елки в лесу? Нажми на кнопочку с нужным значком. Зеленый цвет верно. Кто зеленый? Нажми на кнопочку с нужным значком. Да чего ж хорошо жить на белом свете? Если вдруг грянет гром, сирите не лето. Неприятно эту мы переживем. Между прочим, это мы переживем.